Добрый день, дорогие друзья, и снова с Вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с Вами распишем собрание из на подносе. Сначала я беру тряпочку и протираю льняным маслом замалевок на подносе. После чего я беру самую широкую кисть, делаю ее лопаткой и кроплаковыми красками начинаю делать тенежку. Красно-оранжевые цветы я теню красными оттенками, зеленые, больше зелеными синие, ультрамарин синий. Белые цветы можно затенить разными оттенками, совмещая их в одном формате. Получается что-то вроде серого, но с уклоном на какой-то оттенок. После тенёшки настаёт этап прокладки. Мы прокладываем основные цвета тени, Начиная с главной центральной розы самая большая, поэтому это будет белая роза. Самых центральных лепестков из кубышки мы подходим к концу каждым лазочком с каждой стороны параллельно. Осторожнее всего мы двигаемся в тени так как нам нужно, чтобы она тенью и осталась. Если я взяла один цвет, я стараюсь уже его довести до конца на подносе. То есть взяла крупную розу, потом мелкую. И сразу стараемся бутылок. Так, роза за розой мы продолжаем делать прокладку. Обратите внимание, что у меня много рос на подносе. Это означает, что они не должны быть одинаковые, поэтому для, каждой, для каждого так сказать сорта, то есть цвета сорта розы, я подбираю определенную технику письма. И наконец последняя роза, будет да, розовая. Начинаем с кубушки практически за цветами, поэтому здесь нужно быть осторожным. При этом, чтобы было понятно, что это роза. Очень хорошо, мы сделали уже все наши розовые цветы. И теперь приступаем к более мелким цветам. Они у нас синие, пятилистники. Располагаются они, как правило, группками. По 2-3-6 цветков рядом могут быть иногда один, но от одного должны отходить бутоны. Очень хорошо мы закончили с нашими цветами. Теперь мы приступаем к листьям. Есть у меня будет нескольких оттенков. В данный момент я взяла теплый зеленый цвет и я делаю им прокладку. Также я добавляла еще холодный зеленый цвет в листе. Сейчас мы делаем прокладку, бляковку. Высветляя самые светлые части цветов. Нам не нужно много накладывать блика. Нужно, чтобы цветок только заиграл. Выдвинулся на передний план. Я сейчас делаю блик листьев. Обратите внимание, какие именно технологии я использую мазков. Напоминает перья. Так я набрала розовый оттенок, и я продолжаю роспись блика. Смотрите, какие разные цветы получаются. Розовые в одной технике выполнены, белые в другой, оранжевые в третьей. Сейчас я поменяла кисть и делаем чертежку нашим цветам и листьям. Чертежка по цвету обычно подходит к оттенку того или иного элемента на букете. Чем тоньше вы ее выполните, тем красивее получится букет. И последний элемент нашего с вами букета это травка называется. Этой же кистью мы делаем маленькие травинки, которыми заполняем незаполненные части букета для общего красивого видения. Под центральным нижним листом я подписываю свою фамилию, я обозначаю тем, что этот поднос расписывала я. Спасибо за внимание. А с вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!